Сегодня я покажу как играть Майнкрафт через программу Хамачи. Для начала открываем программу, нажимаем сеть, создать новую сеть, пишем идентификатор сети, ну это имя будет здесь, здесь пишем пароль, какой-нибудь придумаете, подтверждение пароля, нажимаете создать, ну так как у меня уже есть я не буду создавать. Вот, у меня уже есть она. Том пишем, ну что, подключиться к другу, надо, чтобы у него тоже была программа хамачи. Потом нажимаем подключиться к существующей сети. Введем идентификатор, идентификатор, ну это вашего друга, там надо, как он назвал себя. Потом пароль, его он, чтобы он вам сказал. Потом нажимаем подключиться. Ну, потом он у вас вот здесь вот выйдет, как мне сейчас показывает, с у меня друг. А потом открываем Minecraft. Вот он у меня. Мы ну, здесь пишем какой-нибудь ник. Сейчас запускаем. Ну вот, одиннешний с ну, открываем этот мир. Вот он у нас, совсем новый, ничего нету, как видите потом нужно открыть для сети, ну тут для друга выбирайте, использовать что левый режим, там можно выбрать, то нажимаете открыть, мир для сети, потом заходим, на, ну например через скайп, хотите отправить или через контакт, там где как-нибудь, отправить, пишем сюда, и от хамачи, который у вас вот здесь вот, ну у меня вот, например, 25, .204.165.124. 10, 4, 165, 124, потом после 124, нажимаем Здесь мы пишем последние цифры, у меня вот, например, 4 последних цифры, 47, 52, ну это потом пишем, 47, 52, ну отправляем другу потом, и он должен на этот первый зайти, сейчас он зайдет ко мне. Ну вот он, как видим, он зашел. Так, надо ну, вот, документировать. Ну вот, как видим, у нас здесь показывает, что он зашел. Не, ну, вот видите, показывает здесь. Ну вот, и вот, и вот так, подписан, значит, он. Сейчас найдем этого... Ну вот, с сможем найти. Ну, или же он вообще совсем другом не стоит. Ну, хочешь там дальше, чтобы сами разберетесь. Главное, найти друга. Ну, нормально. Ну, на этом всё. А, вот он. Как раз Ну, на этом всё. Не сидите так строго, это первое видео у меня. На этом всё, пока.